Всем привет! Это сайдерpalbook.ru. И в этом видео мы продолжим верстать тему для под бустер из PSD В прошлом видео мы сделали шапку Сделали менюшку для мобильной версии В этом видео мы продолжим верстать блоки и добавим блок сервисов Давайте сейчас создадим еще один тип блоков тип блоков будет содержать себя в поле Множественное поле для вывода Различных сервисов Каждый из сервисов будет Атомарным Мы можем его мы сможем его Менять местами с другими сервисами Также мы сможем заполнять Сколько угодно сервисов Мы сделаем просто веску, Чтобы они выставлялись колонками По 4 колонки У нас есть бустер Поэтому мы можем просто оставить классы И все вот эти блоки выстроятся в колонки Давайте сейчас добавим новый тип блока. Назовем его 4 колонки. сохраняем и теперь давайте зайдем в управление полями и добавим поле параграфа мы уже в одном из видео разбирали поле параграфа мы не будем использовать field collection если вы использовали раньше field collection в седьмом Drupal, то сейчас нужно будет использовать параграф это более новый модуль он будет использоваться практически везде в восьмом друпале для тех ситуаций, когда вы использовали multiple fields для создания подобных вещей когда вам нужно заполнить несколько вещей, которые с одинаковыми полями то есть вам нужно неизвестное количество атомарных сервисов, например, вывести с картинкой, с названием, с описанием и вы заранее не знаете, сколько у вас будет таких полей, сколько групп полей таких будет для этого использовали раньше модуль field collection сейчас мы будем использовать модуль параграф давайте сейчас найдем модуль параграф вы можете посмотреть предыдущее видео про параграф я там объясняю, зачем нужен именно параграф, а не другой модуль сейчас скачаем модуль параграф Помимо самого модуля параграф нам потребуются другие модули, которые требуются для модуля параграф. Давайте зайдем в InfoYaml. Нам потребуется Entity Reference Revisions. скинули эти два модуля, теперь можно их включить и потом добавить параграфы параграф вкратце объясню это дополнительная сущность, которую можно строить через поля поля можно строить соответственно в любую другую сущность тем самым вы можете создавать сколько угодно сущности, прикрепленные к другой вашей сущности, например, к блоку то есть в одном блоке может быть несколько сущностей параграф в которые собственно в параграфе может быть несколько других полей. Например, в одном параграфе может быть картинка, тайтл, описание. И вот эти множество множество картинок, тайтл, описания мы прикрепим к сущности блока. Включаем эти модули, которые мы скачали. Так, у нас включились модули. Теперь нам нужно добавить параграф тайпы. То есть у каждого параграфа есть свой тип, Так же, как есть типы блоков. Также есть как типы материалов, так и у параграфов есть свой тип. Давайте добавим тип. Чтобы у вас существовали уже готовые типы, вы можете включить модуль параграф examples. Параграф демо. Ну, а нужно поставить эти модули дополнительные. Но, в принципе, можно не устанавливать параграф демо. Можно добавить свой тип. Давайте напишем картинка с описанием. Давайте машинное имя подректируем на английское. Сохраним. Так мы создали параграф тип. Давайте теперь добавлять поля. Нам нужна картинка, тайтл и описание. Изображение, тип поля. У меня и машина имя на английское. Здесь ставим одно значение, потому что у одного параграфа будет только одно значение. У нас будет просто много параграфов, поэтому будет много картинок. Сохраняем все по умолчанию. Теперь добавляем title, заголовок. Лучше написать параграф title, потому что title, возможно, уже поле есть. Если вы используете модуль title-replace, то он создает как раз имя field-title. Поэтому лучше использовать уникальные машинные имена для каждого из типов сущностей. Сохраняемся по умолчанию. Тут можно ничего не менять. И еще давайте добавим описание. Это будет простой длинный текст. Давайте поставим форматированный. Вдруг мы захотим поставить ссылку или что-нибудь написать красивым шрифтом. Сдаем поле. Давайте опять напишем параграф Description. Ставим настройки по умолчанию. Давайте выставим Порядок такой же, как у нас в макете Что идет начале картинка, тайтл и описание Зайдем в управление отображения формы И выставим также Картинка, заголовок, описание Отлично, в принципе так оно и есть Картинка, заголовок, описание И в управление отображением Выставим также Соображение, заголовок, описание Метки уберем Нам нужно выводить только контент. Ну здесь оставим все как есть. Картинки просто будем загружать определенного размера. Можно выставить свой пресет. Можете посмотреть про пресеты в Drupal. Про создание фабнейлов. Своих размеров для пресетов. Сейчас мы будем просто загружать текущие размеры. Какие есть у нас в макете. Ну вы соответственно можете выставлять большие картинки. Но через пресет делать их маленькими. Через Drupal. Окей, okay, сохраняем. Теперь нам нужно зайти в наш тип блока. Давайте зайдем в тип блоков. Четыре колонки. И добавим туда поле нашего параграфа, чтобы мы могли в блок добавлять параграфы. Заходим в управление полями. Body нам в принципе не нужно, нам нужен именно параграф. Entity reference, вот он параграф. Entity revision и называем сервис. Поле называем сервис. Ну и услуга. По-английски у нас будет сервис. Количество не ограничено. Сохраняем. В типе связи выбираем нужный нам тип. Картинка с описанием. Если у вас будут другие параграфы параграф типа, то они здесь появятся тоже. Ну а теперь давайте попробуем создать этот блок. Создаем блок 4 колонки. Называем его Services. Боди у нас пустой. Вы можете в принципе добавить и боди и вывести его здесь перед сервисами. Можете ставить боди пустым. И теперь вырезаем изображение картинок и вставляем их на в параграф типа. Здесь мы сможем добавить сколько угодно нам нужно услуг. И все они будут водиться в блоки. Давайте найдем наш регион сервисов, нашу папку сервисов. Вот у нас есть четыре колонки в макете. Из них мы будем вырезать картинку. Находим нашу картинку кофе. Выделяем, нажимаем Ctrl-C. Так, давайте сейчас сделаем, растрируем слой, преобразуем смарт-объект, например. Вот таким вот образом, чтобы была белая картинка. Почему сразу не выделилось белым, а черным? Потому что наложено Functions на слой, то есть наложен цвет белый. То есть мы накладываем черный силуэт, и потом просто белым цветом. С помощью эффектов фотошопа мы делаем с черного цвета на белый. Давайте сохраним картинку. Например, стильс 1. Выделяем следующую картинку, преобразуем в смарт-объект и выделяем. Сервис 2. И то же самое делаем с третьей и четвертой картинкой. Выделяем, создаем новый файл. Ставим картинку, убираем фон, чтобы было видно картинку. Берем следующую картинку. сохраняняем и теперь заливаем эти картинки непосредственно на наш сайт 1. Копируем текст с макета Берем шрифты Будем использовать OpenSans Я думаю, поставим просто так А текст, наверное, стоило поставить другое поле Давайте сейчас удалим поле в параграфе Я поставил просто текст Нужно будет поставить другое текстовое описание, то есть это просто текстовая строка, нам нужно другое, нам нужно поле, где много строк, а не одна, давайте удалим это поле, добавим другое, Так, текст форматированный длинный. Я, видимо, выбрал текст форматированный простой. Описание. Параграф Description. Description. Сохраняем. Сохраняем. И теперь нужно будет просто перезагрузить страницу создания блока. Ставим все настройки по умолчанию. Да, такое поле лучше. Services. Загружаем картинку. заголовок кофе и соответственно текст который под этим заголовком добавляем еще один сервис просто нажимаем добавить картинку с описанием и загружаем следующий сервис Добавляем третий сервис Четвертый сервис Чтобы вас не спрашивал вот этот шрифт, вы можете его скачать в интернете и положить себя в папочку. Дело в том, что этот шрифт платный, я не могу приложить его в проект. Образить в фирме Microsoft. Этот шрифт принадлежит фирме Microsoft, поэтому я не могу прикладывать в проект. Но вы можете его всегда скачать, загуглить download, найти сайт какой-нибудь, где есть этот Шрифт. Вам нужен TTF-файл, скопировать его и положить в папочку шрифтов. Просто найти шрифты. И в эту папку просто закинуть этот файл с Давайте сейчас найду. Вот этот Sigway.ui.t файл вам нужно будет просто закинуть к себе. Сейчас просто применю его. Просто берете этот файлик. Закидывать к себе систему. Вам нужно будет также помимо обычного Sigua UE поставить еще все остальные. То есть Sigua и Italics, Bolt, semi -bolt, semi -bolt, italic, гольный болт, 7 болт, 7 болт, Италик, все эти семейства шрифтов нужно будет закинуть. Мы сейчас не будем этим заниматься, но вы можете поискать в интернете, установить их, тогда у вас не будет спрашивать Photoshop о том, что у вас не установлены эти шрифты. Дело в том, что если шрифт не установлен, Photoshop просто показывает дефолтный шрифт. Давайте возьмем frame. Картинки у нас не показываются, потому что они белые, их просто не видно, но они есть. Итак, мы добавили 4 сервиса. Можем сохранить этот блок и выводить уже. Отображать будем на главной странице этот блок. На главной странице область контент. давайте перейдем на главную страницу и у нас есть эти блоки уже нам нужно будет только выстроить их непосредственно в колонке давайте добавим давайте уберем сейчас описание давайте зайдем в параграф типы отображения и скроем лейбл заголовок, метку давайте вернемся обратно на главную у нас здесь есть картинка, просто ее не видно давайте сейчас поставим он в нашему блоку. Посмотрим, какой здесь цвет. И теперь его добавим. Создадим новый файлик services. css Подключим его в наших блоках. Такой у нас будет цвет. Откроем дом инспектор и посмотрим, какой у нас цвет у. Какой ID у нашего блока. Блок сервис. Окей, давайте возьмем его и зададим цвет нашему блоку Services. Давайте посмотрим Запустим наш глуп Посмотрим, выполняется ли он Так, глуп выполнился Отлично, стили применились Давайте поставим Open Sans для всех, для всех шрифтов на сайте Раньше мы подключили Open Sans для Field Name Body В шапке Давайте подключим его вообще для всех шрифтов Найдем, составим конь нибудь компонент Your main styles CSS. и для боди просто пропишем шрифты open sans. Лично у нас применился Shift в Open Sans Он выглядит так же, как с Сигой. Shift Теперь нам нужно растянуть этот блок на всю страницу И добавить колонки Давайте начнем с колонок Нам нужно будет выстроить вот этот field айтем Добавить вместо... доп... дополнительно филд айтем Еще дополнительно класс для колонок бустропа это мы можем сделать с помощью переопределения, например. Нам нужно переопределить фут-итем. У него есть свой отдельный шаблон. Давайте параграф шаблон параграфа переопределим. Есть параграф HTML шаблон. Мы переопределим свой параграф image with description default. Зайдем. Ну, давайте создадим еще одну, еще одну директорию параграф. Здесь будут шаблоны параграфов. И скопируем параграф html twig шаблон из модуля параграф. Найдем в параграфе шаблон. Templates, параграф твик. Отлично нашли. Давайте теперь добавим класс. Так, там где у нас параграф. Сейчас у нас есть классы параграф, параграф тип. Они прописаны здесь в этом шаблоне. Давайте добавим еще один, еще один класс. Точнее несколько классов. Это будет классы и D3. То есть по три части от колонки 12 колоночный структуры бустропа верстки бустропа пол давайте в десктопной версии в таблет версии будет у нас по 6 колонок то есть по два сервиса строчки и в мобильной версии у нас будет на всю ширину растягиваться каждая из колонок Давайте обновим страницу. Возможно, чтобы применился шаблон, нам нужно будет почистить кэш. Давайте чистим кэш. Отлично, у нас применились колонки. Давайте уберем слово «услуга». Это нужно сделать в отображении типа блоков 4 колонки. Управление отображения полями мы сейчас уберем. Лейбл у поля параграфа. Вот она, услуга. Давайте поставим скрытый. Через это поле услуга вводятся наши параграфы. Это 4 параграфа. Давайте уберем вот этот заголовок, блок заголовка на странице. В восьмом для заголовка страницы сделан отдельный, отдельный блок. Пока я не знаю, куда его вывести. По идее, он должен находиться здесь, но здесь какая-то цитата. Где-то должно быть блок описания «О нас». Ну, например, здесь можно будет вывести потом просто h1-тег. Ну, h1-тег, конечно, нужен на странице. Давайте заголовок страницы сейчас скроем на главный. Потом где-нибудь просто выведем h1-тег. Ставим скрывать на причинственных страницах выбираем фронт главную отлично сделали блок один по другим теперь нам нужно будет растянуть на всю ширину у нас на главной отображается почему-то левая, левая колонка это проблема самого шаблона Drupal. Давайте просто переобрелим шаблон для главной страницы и уберем левую колонку. Давайте зайдем в System. Page. Назовем шаблон Page Front. И ставим сюда шаблон Page. Только уберем там левую колонку. Давайте сейчас ее найдем. Так, header, сайт бар. first нам не нужен. Просто убираем его. И давайте сейчас очистимся кэши, чтобы отключился шаблон. Давайте откроем еще раз, посмотрим, что у нас там получилось. Регион контент, все равно 9SM. Давайте поставим здесь просто контент класс из 12 sm То есть раньше у нас там были проверки различные, если у нас правый или левый сайдбар, в зависимости от этого выставлять ширину нашего мейн контента. У нас здесь нет ни правого, ни левого сайдбара, мы просто поставим колы см 12. Это какой-то баг быстро шаблона, возможно, скоро скором времени он поправит его, но пока он есть, мы просто поставим 12 call.sm, чтобы растянулось на всю ширину. Ну и лучше просто давайте уберем классы дефолтные, нам не нужна вообще колонка, нам нужно просто растянуть блок на всю ширину, оставим без call.sm, таким вот образом. Также удалим seconds сайдбар, правый сайдбар. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, в принципе, нормально. Сейчас нам нужно добавить еще внутренний контейнер, чтобы сервисы стянуть посредине. Это нужно будет сделать в блоках. Нам нужно будет добавить обертку в этом блоке в общем блоке то есть у section задан background background мы задали внутри нужно будет добавить контейнер, чтобы внутри этого бэкграунда был отдельный контейнер мы можем это сделать с помощью блока services давайте сейчас скопируем этот блок создадим блок services Вот у нас section. Внутри задаем класс контейнер И весь контент приносим внутрь. И обновляем кэш. Кэш у нас скинулся. И у нас блок выставился, прям как нам нужно. Теперь нам нужно только достилизовать его. Давайте поставим белый шрифт. У нас везде белый шрифт в этом блоке. Давайте зайдем в stss нашего блока. Поставим color белый шрифт. Что нам еще нужно добавить? Нам нужно поставить размеры. 30 пикселей у заголовка. h 2 тридцать пикселей. TKH2 у нас тонкий, фонт weight триста. Заголовок у параграфа 24 пикселя. Давайте сейчас найдем класс field name параграф title. У description у нас текст 12 пикселей. Видный проект description 12 пикселей. Font size 12 пикселей. Давайте обновим страницу. Ну уже лучше. Нам теперь нужно добавить отступы. Видите, сверху большой отступ, снизу большой отступ. Давайте добавим padding 40 пикселей, padding топ 40 пикселей и padding bottom 40 пикселей сверху отступ получился больше потому что у тега h2 тоже есть margin top можно его убрать сверху и подкорректировать margin bottom давайте поставим margin top 10 пикселей, margin-bottom, 20 пикселей. То есть нам нужно добавить отступ под тайтлом и над тайтлом убрать, поменьше поставить. Давайте сверху вообще уберем, наверное, margin-top 0 поставим. Будем сверху отступ сделать с помощью padding-top и padding-bottom снизу нам нужно поставить еще вот такой вот элемент полосочку она двухпиксельная как вы видите можно даже посмотреть может быть даже больше пикселей нет два пикселя до да, два пикселя и шириной на 45 пикселей то есть 45 на 2 мы будем использовать элемент авто то есть вот у нас есть тег h2 у него есть элемент авто мы зададим ему ширину 45 пикселей высоту 2 пикселя и бэкграунд белый Давайте посмотрим, как это сейчас выглядит. Псевдоэлемент авто и бифо есть у каждого тега. Мы можем его в любое место вставлять. Мы используем его для того, чтобы не добавлять лишний html, а для того, чтобы и этому авто и бифо псевдоэлементам задавать какие-то стили. Так, давайте сейчас одну страницу. Давайте давай display блок. Для того чтобы элемент появился, нужно поставить ему display блок, задать какой-то контент и position absolute и bottom. Также тегу h2 нужно задать position relative, потому что мы будем выстраивать наш блок автор относительно блога h2. То есть мы будем выстраивать эту полосочку под тегом h2. Мы устраиваем, пишем ботом 0, можно без пикселей. То есть делаем эту полоску снизу. Переходим на страницу, обновляем, смотрим. Отлично, только надо отступ чуть поменьше сделать, точнее пониже сделать отступ. Здесь примерно... высота 10 пикселей, ну давайте ботом поставим минус 10 пикселей отлично в принципе выглядит нормально давайте поставим Масштабирование 100%, чтобы было как есть. Посмотрим, как у нас выглядит и как на сайте. Нам нужно поставить текст «Uppercase». Текст «Transform Uppercase» для тайтла. «Uppercase». Нужно сделать больше отступа от H2 тега. Давайте поставим 40 пикселей, попробуем. Хотя 40, наверное, будет много. Давайте поставим 30. Посмотрим, как получилось. Да, нет, в принципе, 40 пикселей было вроде бы нормально. Видимо, у нас здесь больше, больше отступы. Давайте посмотрим, какие отступы сверху и снизу. Высота аж 80 пикселей. Ну да. Давайте поставим здесь 40 пикселей, margin топ. А паддинги поставим по 80 пикселей. Ну да, более, более похоже уже на правду. Также у нас есть отступы лишние. Давайте теперь еще уберем отступы у первого и последнего из колонок. Они нам в принципе не нужны. Мы добавляли, как видите, колонны D классы, чтобы сделать колонки. Нам нужно все это дело обернуть в RAW. Тогда у нас пропадут слева и справа отступы. Нам нужно переопределить поле параграфа, то есть не самого параграфа, который мы приопределяли внутри задавали класс, а полностью поле параграфа. Вот это Field Service for Column. Давайте возьмем его, то есть внутри у нас лежат параграфы классами колонок, а сверху мы обернем их все дело в дополнительный row, потому что каждой колонке нужно оборачивать row, чтобы у нас не было проблем как раз вот с этими отступами слева и справа. Давайте возьмем в класс row, обернем все дело. Почистим кэш, чтобы, чтобы наш шаблон чтобы наш шаблон подцепился. И маржины пропали. Что нам нужно было сделать? Давайте посмотрим, что у нас еще осталось по макету сделать. Текст uh, трансформ для тайтлов параграфа. И маржины им также тайтл, параграфа задать. Давайте перейдем обратно в CSS. Вот здесь параграф title делаем текст трансформ uppercase и зададим маржины давайте посмотрим какого они размера как вы видите сверху у нас отступы больше чем снизу давайте посмотрим, нажимаем Ctrl-Shift-C чтобы выделить полностью область высота примерно 20 пикселей и снизу тоже наверное, около того ну, снизу тоже 15-20 пикселей. Окей, okay. я не обращаю внимания на различия в отступах в пикселях, потому что мы потом будем использовать плагин Pixel Perfect. Мы можем, в принципе, сейчас его начинать использовать, чтобы посмотреть маржины отступы. Ну, потом мы сделаем один отдельный урок, чтобы посмотреть, как работает плагин Pixel Perfect и как верстать пиксель в пиксель макеты. Пока я предлагаю вам не запариваться с тем, чтобы верстать пиксель в пиксель. Вам главное сейчас понять, как вообще в принципе работает CSS, как верстать блоки, как их распределять на странице. А именно там 17 или 18 пикселей в это сейчас для вас будет не принципиально. Главное сейчас просто распределить блоки так, как они сделали на макеты, сделать такие, такое же оформление шрифта. И в принципе уже выглядит довольно-таки. Опрятный и почти так же, как на макете. Да, в принципе, так и есть. Если мы сейчас сделаем мобильную версию, посмотрим, как она выглядит в мобильной версии. У нас происходит уменьшение до двух элементов колонки, когда у нас таблет-версия, и до одной колонки, когда у нас мобильная версия. Сейчас я предлагаю добавить еще марджины снизу сверху у item параграфа то есть когда мы делаем мобильную версию у нас тут происходит такое съезжание и у нас один параграф по другим без маржина, без отступа что как мне кажется плохо давайте возьмем параграф класс параграфа и добавим margin топ. 10 пикселей и margin 10 пикселей. Ну уже лучше, но я бы думаю все таки поставить, хотя 10 пикселей смотрится адекватно в таблет версии, Ну в мобильной версии я бы поставил конечно по 20 пикселей. Слишком мало 10 пикселей, давайте просто поставим margin bottom 20 пикселей, а margin top уберем, попробуем так. Как вы видите 20 пикселей оказалось лучше. Также возможно для тайтла поменьше сделать мобильной версии, но это можно сделать отдельно, будет в отдельном уроке. Мы подверстаем в мобильной версии отдельно размеры, тайтлы, марджины. Я думаю, на этом стоит закончить урок. В следующем уроке мы будем разбирать изотоп-галерею, портфолио, блок портфолио. Я думаю, что лучше сделать Отдельное видео для каждого из блоков, потому что очень долго уходит у нас на разбор всего всех элементов в каждом блоке. Так будет лучше, потому что мы разберем каждый элемент по отдельности и погрузимся как можно глубже. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Переходите к следующему уроку. Делайте хороший сайт на Drupal.